так Ну, тут вот у тебя возник вопрос, как использовать здесь все дело на практике. <связь> да? Возьмем самый простой пример. Вот у нас есть вот эта вот связь. <связь> И вы во... ходите из того, что делаем выборку тракторов предприятий. То есть, ну, вот так вот. Вот, как вот, из реальности. Смотри. У тебя трактора допустим возьмем давай вот поделим экран по моему у нас есть вариант вот SQL вот Mongo да? uh -huh. что такое то есть у нас допустим есть какая нибудь а табличка ну, я беру только од одну запись ней а которая говорит а там что у нас есть ID допустим 3 это какой нибудь там здесь допустим будет у него еще свой тип а здесь будет name. например можно написать, что это трактор да? а здесь можно написать, что это т.с. Да, транспортное средство то есть у типа есть свой тип вот дальше мы ä... <свист> <свист> погоди значит три это ID-шник. да это его ID. <свист> И соответственно конкретный трактор, да, там. Тут момент. Так, а, так. Допустим, 8. Здесь будет э, type, да. Угу. Вот это уже будет. Ну, я не буду, наверное, название таблицы писать пока. Это будет уже слишком. Вот это вот. Э, я просто так обозначу. Вот, э, вот это запись из таблицы. То э, есть вот это первое. Это типы. Ну ладно, тайпс угу. напишу. А, да, а это, это, это... там второе энергию у меня. Да? А, да? Так, ну вот. И, соответственно, типом здесь уже будет три, да, вот что <связь> у нас есть в базе данных. А неймом у него, я не знаю, там будет допустим <связь> Катюша там. Свой трактор тот назвал Катюша. <связь> Неважно, да? Вот. Как это будет выглядеть Mongo? DB. Опять же, будет ä, две коллекции Types. И. Vehicles uh, соответственно здесь будет uh, сама коллекция это массив, в принципе. Если просто Здесь тоже это массив. Вот. И здесь будет у нас объектик. ID. Там у них она вот так вот делается uh -huh. yeah. ID, в общем там что-то. Идентификатор, uh -huh. который внутренний будет да он у них свой, но он по нему также можно искать, как в SQL. А, Плюс у них идентификатор сразу в себе включает а, расширение на кластер. То есть а, То есть учитывается номер компьютера в кластере. В идентификаторе сразу. Mm -hmm. В SQL такого нет. А, поэтому Mongo как бы, типа, даже на суперкомпьютере масштабируем. Mm -hmm. Вот, можно будет эту идею использовать. но не важно, это пока не, не существенно. А дальше что там будет? Type, да. Здесь это будет просто TS а, и чё я, да, и что там еще будет name. Ну не важно, в общем так же. Здесь, соответственно, это будет <coughs> Что, у нас здесь будет тоже свой ID потом будет type но это уже будет э, вот такая вот штукенция цвет такой. вот ровно вот это вот ID -шка здесь будет записано ужасно страшно получилось и за счет вот этого можно будет как раз их как бы находить вот но такая структура ну, не обязательно в том плане что мы список вот этот вот как он называется там транспортных средств, мы их можем напрямую вот сюда в объект встраивать э, в виде списка туда то есть не обязательно делать вот э, именно отдельную коллекцию можно внутри одной это все хранить, а можно прям здесь же разместить да, соседним элементом то есть здесь нам это дело не запрещает Монго, а вот э, SQL требует ну, строгой типизации то есть, разница, в принципе, вот в этом. Сейчас. Что у нас там name еще есть? Вот. Это как это было традиционно. Вот. А в связях, в принципе, сейчас покажу, как это будет. Вот в этих стрелочках. Так, допустим, это другой связь. То есть у нас есть кто трактор, да? Трактор. А, это Тип и Raadilla. Катюша. Является ТС. Это, скажем так, одна связь, угу. тройная только я сделал. Да. Может вот это, не, ну, как бы... А, можно опустить, например, тип, да, вот этот вот. Тогда, то есть, если у нас а, триплет... И его нельзя опустить, потому что что, трактор ТС, о чем это а, Объясню, как это можно опустить. Опустить пара, да? Если это пара, то это можно сделать вот так. Т свойства ТС наследуется в трактор. Ну, то есть условно есть объект ТС. Ну, то есть, есть как, как бы Т-развитие а, а, ТС есть трактор. Ну пойми, это не, не говорит о том, что мы создаем объект трактора, или мы создаем новый тип трактора. Поэтому вот эта связь является. Да, да. Вот это... Вот э, это... То есть... Opinion, да, типа, вот. Является типом. Да. Класс, да, то есть, есть, то есть класс. ситуация триплета, когда есть тип, э, она, конечно, точнее. Вот. Э, значит, дальше. Ну, соответственно, у этого уже есть индекс базы данных. Э, в смысле, так или иначе, в любой связи, он не хранится у меня, потому что в этом нет смысла, он и так и как бы есть. То есть, когда мы связь просто создаем, мы... Ну, я понимаю, она лежит в определенном месте, который является индексом и идентификатором. Да, он просто массив лежит, поэтому этого ну, хранить понятно. не приходится. А, так. Ну, кстати говоря, это такой же внутренний ID с черточкой там. это как вот здесь вот или как да. здесь да, да. вот а, дальше значит сделали вот этот триплет по сути все он уже эквивалентен вот этой записи в таблице types а, дальше а, что нам нужно сделать ну, теперь ну, нам да. нужен трактор сам а, так вот давай еще раз значит а у тебя есть какой-то объект в базе данных который идентификатором представить, то есть у три числа записываются. Правильно? Да. То есть у тебя запись э, из трех цифр. Ну и четвертый это идентификатор, который не явно. Ну, то есть иными словами, да. То есть на самом деле мы здесь можем даже четыре цифры написать. Ну, Там, то смысле. есть Это допустим один, это два, или это, это три. Если это... На, на уровне данных так, хорошо. То есть, получается, у тебя будет перед этим еще три записи. Да. да. А трактор как будет представлен? Сам по себе трактор? Просто как точка, да? То есть, условно говоря, есть условно говорим, есть объект. Давай возьмем а его и развер развернем. А Можно сделать его вот так. Единичка, единичка, единичка. Да? Сам себя своя. Да, то есть это, и... по, это по сути точка. Ничего да. более. Вот. Но является типом тоже мы определяем, например, 212, но мы должны запомнить, что а, является типом, а, и обрабатывать это ну, как-то соответствующим образом. Да? Ну, это можно по-разному делать Это можно либо запомнить номер, либо дать название этой штуки. Вот, например, как дается название, допустим, чтобы вот здесь можно было написать трактор ну, я показывал там немножко это по-другому, но, опять же, я упрощенно сделал. То есть, есть единичка. Да, ты где рисуешь-то? А. не видно? Ну, вот. что то плохо видно. Ну. Не видно вообще. Я снизу вот здесь рисую. Видно? А, видно, да. Я просто, когда не рисую, то не видно. А, тут такая точка, она мелкая очень. Короче, один... Я.. Мне кажется, отстает картинка. То есть я слышу, что ты что-то рисуешь, но не вижу. А меня. я ничего не рисую. А. Ничего не отстает, просто я думаю. Короче, давай по-английски напишу, потому что по-английски про проще, на русский это не переведу. Has name. Да? Ленкер и э, трактор. Понятное дело, что вот здесь вот я когда пишу строкой, это еще целая конструкция связи, вот. У тебя предполагается наличие еще э, нескольких... Э, но, коллекций. но, всякие has name, всякие символы, всякие-всякие вещи, они один раз создаются в базе данных и много раз используются. То есть это пере, переиспользуемые связи. Ну, условно говоря, hasName — это есть идентификатор, который, например, там 25, который уже... Ну вот, вот, вот, видишь, вот, вот он один. Он просто делает, что вот это теперь один везде, где она есть, можно превращать в текст в виде трактора. Вот так вот, чтобы записывать вот а, Ну, как алиас. Да, вот, это алиас, да. То есть, получается, есть алиас, но трактор, тогда идентификатор будет не единичка, а, допустим, цифра 10. И тогда у объекта до, трактор, до, до, до, о, нет у типа тип трактор же это тип нет можно конечно назвать вот так вот сделать например сделать связь десятую да, которая гласит следующее что 10. она на сама себя ссылается из из блин. нет ну по моему из алиас For. один и тогда да тогда это структурное логично ну и и и или да дополнительное То есть у или, тебя или у него шо... есть name или has label has как угодно это можно называть смотри у тебя есть условно говоря коллекция из трех полей да, там да объект субъект предикат а здесь мы нарисовали еще одну, одну коллекцию, где есть, условно говоря, объект. Где конкретно? Там жестко записываем, что имя и, наз... и как сказать, well, hasName, да, мы говорим, что это имя и значение строка. То есть у тебя в базе данных вот предполагается еще одна коллекция, ну или табличка, можно так сказать. Ну, а, смотри, вот эта вот штука, вот это, она не обязательно. Да. Это на усмотрение того, кто пользуется базой данных. Вот он а, как бы либо хочет этим делом заниматься, он может это все хранить там же. Хочет, он может отдельно хранить у себя именно. Может а, там же это делать. То есть это все не так важно. На самом деле на уровне а, того, что мы сравниваем, да, объектной модели. А, то, что реально э, представляет эквивалент вот этой таблицы, это ровно одна связь с вот этими тремя числами. Вот, вот, вот здесь вот. То есть, вот с этим, ну, я вот понимаю. этим. Да, но ну, человеку а, на выходе, то есть, я говорю, получить список всех тракторов. Но вот мы предполагаем... ну надо вот, еще трактор сделать. Да, то есть, мы предполагаем, что, во-первых, мы хотим, хотим тракторы, и, во-вторых, мы хотим название да? Ну вот, например, или, у нас есть что-то восемнадцатое. Что И пишем, что 18-е. Является трактором, да? А трактор Алиас, у нас. 10, а, да. а трактор у нас была четверка. Все. Или, или, или четверка, если. Или, или десятка, если это Алиас. Так, погоди, повыше поднимись. Вот. Четверка, да, получается. То есть, э, с, сам тр, тип трактора, да, он является транспортным средством, а, но у него есть четверка. И вот, по сути, вот это есть минимальная запись а. для та, самого трактора. Плюс ему нужно сделать хознее Так, погоди. Значит, там, где был трактор, там, где единичка стояла, а там, по всей видимости, четверка должна стоять. То есть, четверка. 4 он же 4 появляется Нет, нет, нет, нет, нет, нет, нет. А, хотя подожди, а, все правильно, да, я здесь ошибся. 4, 4, 2, 4. То есть вот как раз четвертая запись, которая стоит на четвертом Это месте. Это он сам на себя здесь тоже ссылается. Да, правильно. говорит о том, что создание нового объекта, то есть мы ну, не тип ему какой-то. Ну, мы, ну, как бы, или алиас, или что-то еще, а именно то, что это новый объект. Ну, вот это, ну, кстати. Определенного типа. Вот это уже, кстати, делать не обязательно. Ну ладно. Хм. В общем, может так, быть. Ну, т... Да. Вот. Значит, так, теперь следующее, 18 здесь... является четвертым. Здесь, здесь, да. Является четвертым. Да, и.. И ну, там имя Катюши, да? Как бы, там, смотри, он. надо либо 4, либо 10 написать. То есть. Ну, 7, я, я понял. Да. Я просто написал, что 2, 2 варианта возможны. Можно 4, можно 10, да? Ну, вот, если если Алиансин нас поддерживает. Да. А, вот тут опять же, получается <фу> <фу> <фу> две коллекции. Где коллекция число-число-число, коллекция число-число-строка. Число, или, или число как бы потом мы знаем что это коллекция при назначении имени и строка что такое связь да мы понимаем по вот этому линкеру что он уникальный, идентифицирует что с этой вообще связью можно делать то есть mm -hmm. если тут есть hasname да это всегда просто идентификатор у которого тоже есть hasName. name то есть у него mm -hmm. самого тоже может быть имя может не быть как, как угодно это делать можно Вот. И, грубо говоря, он определяет смысл взаимоотношений вот этих двух, того, что слева и справа, да? начало и конца. Я понимаю. Я к тому, что слово «катюша» его же куда-то надо записать. Или это в виде буквы? Опять же, это может быть просто число. Да, там какое-нибудь. Либо и вот это число хранится у, в отдельной базе данных или там в отдельном хранилище. Вот. Либо, я, ли, я, я про то и говорил, что это отдельное хранилище. Либо, либо оно хранится здесь же. А могу нарисовать как. Как? Если там получается, условно говоря, но, коллекция... Но, стоит, но, но, как... но, грубо говоря, после этого от меня убегут все программисты. Потому что скажут, это супер избыточно. Ну, это действительно... Ну, понятно, что SQL придумывался потому что ограничение вот но сейчас мы но, нет, но, и, но я момент. сейчас я нарисую как она по факту есть и это будет страшно ну допустим давай начнем с 20 числа вот у нас есть 20 связь к и ну я это я себя делаю вот так, вот все использую такую штуку, Arpinstarp, то есть безусловная связь как раз. Та самая та самая ситуация, где нужны двойные, вот для именно того, чтобы последовательности хранить. Но их можно вот таким линкером использовать. Но это немножко избыточно, то что последствия очень часто используются, и это реально неудобно. Вот для... Продолжай, пока не понятно. Продолжай. Короче, вот. Есть вот такая штука, потом есть 21 -я. Значит, у нас Т, да, появляется. Значит, мы берем 20 и Т, потом 22, 21 и... Что там? Ну, как я ушел? И... Да, 23, 24. Ну, понял, последовательно записываешь. То есть, у тебя на каждую букву, получается, уходит одна связь, 4, ну, одна связь, это Ну, ну вот здесь, смотри, на, на две буквы одна связь, здесь одна плюс одна буква, да, угу. это одна связь и, и так далее. Ну, каждая связь, там, или 128 байт, или... Это 128 а. байт, да, то есть, было 8 байт, грубо говоря, 8-32 у нас по ЮТФ. Да, а здесь всегда 128. Но. Ну, да, это действительно избыточно. То есть на данный момент, мне кажется, пока не надо развивать. А, в смысле, да, не надо, надо развивать. Сделать, ну, в том смысле, чтобы последовательность букву записывать как отдельные сущности. Ну, ты меня, если а послушаешь, просто... я, я могу рассказать, почему стоит. Ну. Смотри, слово Катюша. Если это там это F, не знаю, пускай даже по 3 байта. <как> Катю 6, 6 в 3, 18 байт. Так значит, смотри. На уровне структуры данных. Давай считать, у нас есть Катюша. А, там 1, 2, 3, 4, 5, 6, да, 6, ну, Здесь в данной ситуации будет всегда 8 байт, потому что их хватает. А, что там у нас? Я уже изучился считать. Так. 6 8, 48. <с> да. Значит, 48 байт. А, 8 байт ты имеешь в виду на запись. Ну mm. вот в, в SQL это будет храниться, занимать 8, 48 байт минимум. Или файлы. Uh -huh. uh -huh. UTF-8. Кодировка. Так, дальше. Теперь тоже... То подожди, с... я не понял. 6. букв умножить на 8. 8 это что? А, подожди. 2 байта. Ты сказал, написал 8. Чё-то я это... 8 <с это, <с это бит. Короче, а. всё, я... Нет, погоди. Если я 8, то 2 байта. По идее. Это да 1 16. байт. 1, 1, 1. Это... Короче, здесь я запутал, короче. 6 байт. Ровно 6 байт. И 48 бит. Но биты пока не будем считать, слишком. UTF-8 это количество бит, вот это биты. А, так. Ну там русские буквы, это будет по 2 байта на букву. Да не будет русской буквы на ну, 2 байта на букву. Хотя, подожди. Русские буквы 2 байта. Они не помещаются в ASCII. В ASCII не помещаются. А, не помещаются. Там, а понятно, там, Ну ладно. 12 12 байт хорошо 12 12 12 ну, минус короче плюс-минус в общем -то. так давай mm. давай, да, давай дальше смотреть значит здесь 2 128 128 плюс а еще сколько осталось 1 2 3 4 Нет, 5 4 6 умножить на 128 что там да не 6 смотри а, первые Первый в одной помещается. Ну, То есть здесь 4 умножить на 128. Ну, 600 байт. Вот, но вот это число, это не конечное число. Объясняю почему. Во-первых, 128 байт – это структура памяти, одна запись, да, в которой вот столько используется под значение, или, да? И вот столько индексы. Как угу. ты помнишь, вот это можно удалять. Да. Ну, значит, it, it, говоря, политику букву Это первое. Соответственно. Из чего вот эта штука состоит? Это у нас три цифры. В худшем случае, да, это три цифры. Это source, linker и target. Но так как заметьте, у нас везде здесь используется один и тот же линкер, да? вот тут и приходит тот момент, когда интересно использовать ту структуру данных, о, которых я говорю, о которой я говорил, где есть только source и таргет. И э, вот эта ситуация, если мы используем 64 бита на э, связь, ой, на, на индекс, э, ну, ID, грубо говоря, да? То это 8 байт соответственно 3 умножить на 8 24 байт то есть в одном случае странными связями земли да все таки это 24 ну, понятно что это все равно больше чем 2 а дальше так ага. правильно все посчитал 8 байт 64 бит указатель, да? Ну, я просто использую 64-битное <связанное> целиковое число, потому uh -huh. что с ним процессор 64-битный работает на максимальной производительности. <связанное> да, я понимаю. Там, значит... Вот, но... А, ну хорошо. Uh -huh. Вот это 64 бита и 8байт тоже не конечное число. Но здесь может быть ситуация 2 умножить на 8, да? 16 байт а теперь почему это не конечное число если мы говорим что нам не нужно много связей например нам хватит ну допустим что нам нужно допустим нам нужно всего там Сколько в алфавите русском буквы? 33, правильно? То есть нам нужно 33 буквы. Да, но у них последовательность будет всегда разная. Да. Я понимаю, нам просто нужно выделить 33 э, числа, которые мы будем использовать как буквы. Вот. А, ну, ну, ты, ну раз... то есть, э, грубо говоря, 33 связи нам все равно нужно будет создать, ну, не обязательно 33, то есть мы можем сразу у UTF-8 туда запихнуть, как бы сразу да, зарезервировать первые 65. Можно под все, но зачем? 536. Если использовать вот эту конструкцию из сорсов и таргетов, вот просто массив вот этих пар, да, угу. вот их много тут, допустим, то она может быть еще и протоколом данных, как JSON. Зачем туда записывать те буквы, которые мы не используем? Вот. Ну, в общем, я о чем? что можно минимально это использовать 33 буквы, да? допустим. И 256 – это то число, которое максимальный размер ну, индекса, который умещается в 8 бит, то есть 1 байт. То есть, иными словами, вот эту всю штуку можно вернуть... В ситуацию когда у нас будет ровно не вводить вместо 24 будет 1 то есть а, сейчас, это значит первые 2 первые 2 символа и еще 4 то есть 1 плюс 4 равно 5 и получается, что вот в этой ситуации, когда мы используем э, вот такую вот структуру данных, и на каждую, э, на каждый вот этот индекс используем только один байт, mm -hmm. мы, самое что смешное, побили Unicode не то, что в два раза, а еще на, на один. То есть э, у нас в Unicode, если ты помнишь, было 6 умножить на 2, то есть 12. А здесь получилось да. даже не 6, а 5. То есть, ну, все зависит от того, как хранить. Но... Ну, блин, слушай, ладно, лучше это в другой раз там, обсудить. Мы, мы, мы тут уже долго болтаем. А, так вот, давай вернемся. Как бы, ну, я имею в виду, вернемся вот на твою запись мы сказали что есть трактор есть катюша то есть мы добавим еще одну запись на утвод в ну вот вот сюда да вот у нас есть нечто 18 да которое является трактором вот эта четверка это трактор вот а вот это 18 has name катюша то есть да. а теперь выборку то есть как это записывается в базе данных это понятно ну, или файли там, да. А теперь, как выборку сделать? То есть, получается, говоришь, сделать два цикла. То есть, во-первых, найти все объекты, которые... А, ну, вернее, сначала Ох. нам надо найти объект-трактор. Узнать, что мы его хотим, да. Для этого нам идентификатор получить, то есть четверку. Потом найти все объекты, а, которые являются четверкой, правильно? Ну, Нет, то 15, есть да. Иными словами, во все зависит от того, как мы ищем, например, трактор. Да? Мы можем его просто знать, что он четверка, Хорошо. да? А можем его по имени найти. Опять же, у меня есть алгоритм, который. Погоди, да. когда мы по имени найдем, мы узнаем, что он четверка. Мы узнаем, что у имени есть какое-то там число 85, допустим, да, по 85 найдем э, вот этот hasname, и найдем четверку и сможем у четверки зайти обратно в нее, э, проверить, что у нее тип ТС. Да. То Теперь, есть найти э, тот ТС, который трактор. Ну, как бы хорошо, мы нашли. Да, ТС, который трактор. И эту четверку получили. Вот, я вначале говорил, что найти все... То есть, по сути, вот эта задача поиска, сейчас забавный момент, она а, есть поиск пересечения между а, вот этими двумя а, концепциями. В данном да. случае, да. Значит, теперь дальше смотрим. Предполагаем, что у нас предприятие. Соответственно, говорим о том, что создается новый объект, который является каким-то предприятием в данном случае у нас будет там серп и молот да колхоз серп и молот а ну давай рисуем трактора что произошло а мы тут рисуем значит mm. э -э у нас есть допустим закинь использую 28 ой ЧЖ. так это увеличил. Это, да, да, да. да. А, вот, допустим, 28 а, является... Там, чего там? А, организация, да? А, ну да, предприятие, организации Ну, это суть. Ну, это суть, потому что предприятие это тип организации. А, ну да, организации бывают разные. Вот является предприятием. Хорошо, это 28 сделали. Uh -huh. Что ну, теперь? там, там какой-то не суть важно. Что теперь сделать надо? Вот у нас есть трактор 18, и надо сделать, э... вот. надо сделать следующую принадлежит, штуку. Принадлежит, входит в... Ну, принадлежит. Uh -huh. Принадлежит или... А по-английски будет точнее belong to потому что вот эта штука задает направление, куда она принадлежит а у нас в русском и сюда можно читать и, сю и сюда mm -hmm. вот э 28, 28. Ну, вот, понятно то есть, а теперь выборка делается так, что мы находим все четверки а потом находим Цифру 28, то, что нас конкретное предприятие, да, интересует. Да, и, и от него, скажем так, мы можем пройтись по всем, кто использует четверку в качестве тар таргета. Да. И для каждого него проверить, есть. Существует ли связь, где он принадлежит 28. Это хорошо. А Про можем вот хорошо. Вот так вот. такая Вот такая. Чего? Вот я предлагаю, ну, вот ты делал тесты, да? Да. А я предлагаю сделать, ну, вот на таком примере. Да. Можно. Значит, на примере. Ну, погоди, только не сейчас, это позже сделать. Следующий раз. Значит, получается, тест, функция, да? Там первое создание Тип там тест, да? Второе создание типа трактор, там третье, создание э, предприятия, да, определенная, серп-молот. Там потом четвертое — трактор принадлежит ТС. И потом мы делаем выборку, то есть мы делаем такую функцию, ну, желательно, чтобы она была довольно лаконичная, да, и мы хотим получить все трактора в предприятии там серп-молот. Mm -hmm. Вот SQL язык, понимаешь, Развитие, как бы, ну, люди, они примерно такие же. И там 50 лет назад были. И когда задумывались о том, что как машине задать вопрос, там получить все трактора из Серпай Молота, ничего лучше SQL -а пока особо не придумали ну Manga... монга сейчас... ой придумали. не надо вот MangaDB уже давно существует уже много лет Погоди. я имею ввиду не придумали с точки зрения написания буквами да то есть там select from тд вот. а, ну... придумали в виде есть link. вот есть даже кстати ориента дб баз данных она позволяет к структуре которая идентична монга обращаться через сквер ну, это, это понятно. Плюс, по-моему, через вот. Это. РДФ, по-моему. В общем, какой-то там тоже есть язык за запросов по таким связям. Кстати, я вспомнил, еще саму связь можно и называть элементарным фактом. То ну, есть да, что-то да. принадлежит чему-то. Ну, абсолютно правильно. <coughs> да, действительно, над РДФ есть специальный язык запросов, который довольно такой сложный. В общем, как минимум, когда начнешь писать, короче, я сложны. что, я что предлагаю сделать вот этот примерчик в качестве отдельного специального проектика, ну я имею в виду внутри этого репозитория, но сравнить SQL, db ну так сказать, NoSQL ну ладно, хорошо. хорошо. Блин, как пишется то А, MongoDB. И, собственно, links. И просто сделать три файлика с кодом. Один файлик только SQL, один файлик только MongoDB, э -э другой файлик только links. Да. И чтобы Логично. было всегда, даже нам самим не вспоминать, как, как аналогию провести. То есть, как одно и то же сделать э -э всеми этими инструментами. Ну, ну все правильно. Ну, я предлагаю в следующий раз это сделать. Ну, Может, конечно. Сюда. Да, сейчас уже можно запись заканчивать. Так, ну ладно.